Привет всем! В последнее время у меня было довольно много разговоров о медитации, на ну, разные темы, но вообще <связываем> есть одна тема, на которую я упираюсь раз за разом. Э, звучит она так. Можно ли просто заниматься медитацией, потому что тебя прет, потому что ну, в качестве хобби, или это очень серьезная вещь, которой нужно непременно подходить со всей серьезностью, там, м -м -м, правильно, примерно с целью просветлиться и так далее. Для начала я могу сразу сказать, что есть одна интересная особенность. Я ни разу не слышала от адекватных людей, ну, адекватных, что нибудь подобное применительно, ну, скажем, к утренней пробежке. Да? Мало кто людям, которые просто с утра любят бегать, Предъявляют претензии, что ну, товарищ, вот такими, такими темпами ты на Олимпиаде хорошо не выступишь, марафон не пробежишь. Обычно все понимают, что цели бывают разные, и человек, который выходит на утреннюю пробежку, совсем не обязательно видит себя в качестве марафонца. А вот когда речь касается чего-то высокодуховного, то здесь уже совсем по-другому. Такие же претензии тем, кто занимается там, йогой, цигуном там, и так далее. А ты серьезно этим занимаешься? да? Вот ты в духовную сторону как? Ну, что я могу сказать? На мой взгляд, стоит понимать, зачем вообще человек это делает. И да, я понимаю, что утренняя пробежка – это не часть чьей-то религии – это ну, мы понимаем, что здесь нет такой высокодуховной, очень серьезной стороны. С другой стороны, если посмотреть на традиционные буддистские страны, в которых традиция буддизма уже очень-очень-очень большая, и трудно сказать, что она выродилась в какую-то попсовую сторону, как там к этому относятся? Да по-разному. И медитируют очень много людей, медитируют они. Из разных подходов с разным, по разным причинам. Обычно в больших храмах медитация это такое открытое мероприятие, туда все приходят. Ну, по крайней мере, я знаю так в Японии, я знаю так в других странах. И никто не спрашивает: а вы сюда зачем пришли? Вы хотите просветлиться? Или вам атмосфера нравится? Опять же, из того, что ну, я читала много мнений на этот счет всяческих учителей, я общалась с учителями на эту, на, этот, на эту тему, и в основном люди говорят, что да как угодно, то есть им абсолютно не важно, насколько к этому серьезно относятся те, кто приходят на медитации, по одной простой причине. Мы не можем однозначно сказать, кто просветлится, а кто нет в этой жизни. Ну, когда-нибудь рано или поздно все просветлятся. Но вот конкретно сейчас. Хотя бы потому, что э, человек может увлечься этим просто чисто так, потому что интересно, потому что необычно, а потом очень серьезно в это уйти. И даже вот, трудно сказать, какой конкретно настрой приведет человека к просветлению, поможет человеку в медитациях. Человек может сидеть и очень может целеустремленно хотеть именно просветлиться, и это станет для него привязанностью и будет ему откровенно мешать. То есть он будет сидеть и думать, хочу просветлиться, хочу просветлиться, но ну вот я же уже почти, вот, вот, вот сейчас, сейчас. И в итоге он не просветлится вообще. А кто-то другой может приходить медитировать, потому что ему прикольно, потому что это интересное ощущение. И так как у него на этом ничего не, завяз... ну, не завязано, опять же, нет никаких тут привязанностей, а того, что ему просто в этой медитации хорошо и приятно, кто знает, может, он словит именно тот самый необходимый настрой. Поэтому в основном с религиозной точки зрения мнение такое – лучше сидеть, чем не сидеть. То есть, если ты приходишь и медитируешь, то это в любом случае бонус. Неважно, зачем ты это делаешь. Главное, чтобы делал. Но в то же самое время есть один момент, который присутствует, но в плане опасности. Но это то же самое, что с тем же самым спортом. Как вы понимаете, если человек, которому просто нужна утренняя пробежка, будет э, ориентироваться на стандарты марафонцев, то ничем хорошим это не закончится. Если человек учится водить, и для него его тренируют, как Михаэля Шумахера, э, то, ну опять же, трудно сказать, насколько это адекватно. Абсолютно та же ситуация с медитациями. <с Нужно понимать, зачем тебе это, чего ты в данный момент хочешь этим добиться. Нужно желательно практиковаться под присмотром человека, который в этом разбирается лучше тебя и, опять же, понимает, зачем тебе это нужно. Если ты попадешь в руки того, кто из тебя будет лепить архата, не задумываясь о том, а надо тебе это или нет, и весьма смутно себе представляя, что такое архат, то это может плохо кончиться, потому что, ну, скажем, через, за какой-то ступенькой это уже не просто успокоение нервов, это эксперименты над своим разумом, и с этим лучше поосторожнее. Но если вы ходите просто на дзадзен в какой-нибудь буддийский храм или какое-то мероприятие, то, я думаю, хуже не будет. Я вообще считаю, что если вы хотите заниматься медитацией, то безопаснее всего заниматься именно дзадзеном. Для того, чтобы поиметь с этого какие-то сильные проблемы, нужно заморочиться, а просто посидеть и разгрузить голову. Всегда, пожалуйста. Худо не будет. Так что медитируйте. Медитируйте. Не бойтесь. буддисты с вами. Буддистам это нравится. Ладно, пока-пока.